Нет, давайте зайдем. У меня сегодня не прием граждан. Так а мы, где мы, где не, где мы где не на прием не пришли. Судьи, меня... Ключики, вот оставили. Ключики оставили. Ключики а, след... оставили. Я должна подойти в случае... Явки подвергаюсь вот, принудительному. Телефончик указан. Понятно телефон, а почему туда тогда указывает число сегодняшнее? Ну, а как он туда сегодня вызывает? Вы ключики? Вы это у него спрашиваете меня. Ключики остаются. А вы здесь кто? Я участковый полномочий, на горе, Сергей, участковый, административный участок, в котором я Ключики остались. А вы цифровую майки, но у вас тоже здесь? Там просто как ремонт у меня на но я пока здесь работаю. А вот смотрите, практически написано, что у меня повестка 29 декабря, 14.00, я не знал. Ну, хорошо. Сейчас подъедем. Давайте сначала, вы представьтесь. А, участковый полномочия Попов Сергей Павлович, там говорится. Можно удостоверить? Пожалуйста. Юрисконс... там. А число какое? Число какое. Когда было заверено? Каким числом? то я не вижу. Ну, ну вот. вот. А, вы, а вы принимаете такие документы? Дату нету. Вот я должна подойти в случае явки, да. подвергаясь вот, принудительному. Телефончик указан. Не, ну позвонили. понятно телефон. А почему тогда указывать число сегодняшнее, да? если вы не будете? Может ошибся. Может... Ну позвоните телефон ему, знаете. Вы можете ему позвонить сами, нет? У вас телефонов нету? Нету. А кто должен? Тут нету, не указано? Скажите, что мы подошли по повязке. У меня, возможно, есть телефон. Так это он? Там то есть телефон. Телефон, а, телефон есть? Вот Чей-то чей чей чей телефон. Так это не наверное, скорее всего. Шотовый, Шотовый? Шотовый написан. Это его телефон, не знаете? Так, у вас, правильно. Так, участковый Виталий... Виталий Александрович? Попал в царе, Павлович, долгое утро, так сказать. Ельгина Елена Владимировна подошла по поездкам в 29 число к 14 часам. Нет, 1 не к 15-ю до 14-й на поездку нет. Ну, хорошо. Расскажи. Сейчас по дереву. А скажите, Виталий Александрович, это уже здесь не участковый? Виталий Александрович, поспелов. Да. А у меня фамилия не указана. Просто участковый Виталий Александрович давал мне свой телефон сонтовый. Так, ну тут вот еще какой-то один участник. А Виталий еще какой-то один. Не знаю такого. Так, а если фамилия вот... поспелов, Виталий. Так, а вот этот вот телефон участковый. Это вот сейчас, который мы посмотрели? А, Поездка же написано с руинами. Нет, да, да, Это... да, да, не... да, да, да, да, не да, да, да, да, да, да, да, Давайте сначала вы, вы представьтесь. А, участковый полномоченный Попов Сергей Павлович. Там колец. Можно удостоверить? И... А, и... Пожалуйста. Я снимать не буду. Попов Сергей Павлович. Участковый. Девятнадцатый. Ленина Елена Владимировна. Так, Елена Владимировна, смотрите, поступило заявление по поводу незаконного подключения у вас к в квартире. То есть у вас в городе эм, энергосбыт произвело отключение у вас от электрического снабжения, вы самопроизвольно подключили и продолжать сейчас пользоваться электронезой. Так я понимаю? У них есть доказательства? А? У них доказательства есть? Нет, ну смотрите, они отключают правильно ну, доказательства есть, нет, подождите. Законно? Законно не отключают. Вы проверяете эти действия? Они законные, они вас вызвали на место. Нет, они не вызывают. Вот, ну, а почему Он О, сейчас я и разбираюсь, я вызвал Елена Владимировну узнать, что там было и как было. Она, Она ознакомиться можно? Документация, которая там пришла на проверку. Просто <зывы> У нас тут еще ремонт. А я, вами, да. Здравствуйте, участковый. Я столь. сегодня там не был домов. А, что надо? проверка. У меня вот, представители Филимонов Филим, Филимон, Павел Владимирович нет. Майдановская, Ираида Геннадьевна и Перминов Александр Алексеевич. Если что, заеду. Ну вот смотрите, вот Давайте, это давайте мои мы будем заниматься документацией как, как представители. Как не у надо. вас доверие. Знакомиться? Вот, что у нас доверие только что было. На видео это все есть. Ну вот давайте ознакомьтесь, третье заявление, да, что давай. деньги на Елену Владимировичу является пользователем электроэнергии по жилой помещении по адресу Степан Райзин 56, квартира 59, договор с ней заключен с Павловской Энергой будет в письменном виде 16 а января 2017, ну лицевой счет на седьмое. А договор есть? Давайте договор посмотрим. Копия, договора есть. Почему копия? Есть? Но оригинал она, у них она находится, она они нам предоставляют. А на кем заверено копия? Юрий меня там А число какое? Число какое. К когда было заверено? Каким числом? Дату я не вижу. Ну Даты вот. А вы, а вы принимаете такие документы? Дату нету. Подпись. Так, ну, копия Лена Владимировны, потому что она заключала данный договор 16 января. А где, где расписано? -то? С кем она именно она здесь? Но это ну, это только это понятно, да. Но. Ну, Елена Владимировна, подойдите сюда. Это ваша подпись? адрес. Она не отвечает это... на данные вопросы. Почему? Она ну, это ваша подпись. Смотрите, смотрите, смотрите, я замечаю. Смотрите, пункт 4, да? Сразу пункт 6 идет. Где продолжение 5 пункта? 5 пункт где? Да. 5 пункт где? Нету. До этого есть? Нету. Тут пя... А, вот 5-й. Вот 5 Смотрите, пункт. 5-3, дальше. И идет Перевернут ли значит, получается, смотрите, третий, третий пункт. Нет, смотрите, пятый пункт. Это четвертый идут пункты. Правильно? 4-3. Лис просто перевернут. Понял. После пятого 5-3 идет. Дальше где у нас получили? Вот. Здесь 3-3 уже идет. Нет, 4. Хорошо. 5-3 и начинается, получается, шестой пункт. Нет, подождите, как. Давайте, 6. вот с третьей. Третий. Вот давайте закончился третий. 3.1.1. О, 3.1.3. Сделайте по порядку. Вот Давайте. Просто да, оно, да, по возможно, порядку. скреплено. Да, оно да, да, скре скреплено. Да, а, скреплено. За стеклеры. Вот видите, скрепили. А, а скрепил кто их? Да, они, скорее всего. Они, да. они нам какие-то документы предоставляют. Доверенность приложена к этому материалу угу. есть, да? То есть у нас получается вот этот рекей, вот он вот так. Сначала просто сделать там первый, второй, чтобы было по порядку Вот. Так. Первый, второй, третий. Стоп. Вот так. То есть вот второй, второй, третий пошел. Третий продолжается. Третий продолжается, завершается. Начинается четвертый. Четвертый заканчивается. Начинается пятый и шестой. Угу. Давайте, здесь ее. давайте здесь сначала. Сейчас, давайте здесь сначала. Давайте закончим. А -а -а. По паспорту, да? Так, с, с кем тут подписан у нас? Гомзиков Владимир Эльбурзиков. Александрович. Эльбурзиков. Это у нас кто был? А где его роспись? Ну, подпись вот здесь. А здесь почему нет? Он здесь должен был. Вектор отделения дата Здесь должна быть Городейший подпись поставщик. Ну, Печать поставлена бы... А печать, а печать что? она черно-белая Это во-первых Во-вторых, здесь должно стоять что, То есть а, вы считаете договорный вы... заключен? Нет, нет, смотрите, да, смотрите один... адрес то Где был заключен, по какому адресу Вот это получается что ли? шесть. 56 mm. ну, Где у нас расположен Тунгурское отделение Это юридический адрес ну, там они и <связычных> находятся, да, там, там же и офис у них, и оплата производится, касса. Ну, вы так думаете, мы сейчас <связычных> вам докажем обратное. Хорошо. А он имел право заключать на основании вот этого кунгурского отделения? У, у него есть, доверенность пол есть полномочия, есть, кстати, он приложил <связычных> к этому... То есть полномочия чего? Вот этого данного руководителя, кто заключал договор. есть тут у вас доверенность? Да. Это кадастровый номер где-то, да? Уведомление. Нет. До, договор, договор есть? Договор есть? До, договор. То, что заявление вот подавали, доктор, есть, сбыта. от Пермэнерго человека. Юристы имеют Вам же юрист подал правильно, заявление? Кто ему подал? Но представитель ну, получает. Есть от представителя доверенности? Нет, директор Кунгурского отделения. Вот я и говорю. Есть доверенность от нее? Нет. А какую доверенность? Смотрите, да. нам представляет руководитель. А смотри, правильно заявление энерго Пермэнерго находится официально в Перми, правильно? А -а -а. Правильно. Они здесь работают на основании доверенности от руководства. Чтобы исполнить... Гомзика. Да, кто там у нас, руководитель Попова, да, по-моему, здесь? Нет, нет, это... Громчиков, Гондика. Гончиков? Гончиков. Да. Да. Вот. То есть руководитель. Вот конкурс... получается, чтобы подавать заявление на человека, он должен прикладывать еще за... это, доверенность, доверенность от руководителя. Конечно. Конечно. А что он представляет его интересы. Что он может представлять Конечно. его да, интересы? Да, да. Что ну, он может согласен. представлять доверенность. Есть, есть тут доверенность? Доверенность нет. Ну а да, вы только что нам сказали, что есть дорогие. Нет, я вот сейчас посмотрел. Нет, до этого я вот. просто. Стандартный пакет. Так, можно еще вернуть Так, значит, у нас, какого числа-то было? 24-го, 10-го, да, неподаленное uh -huh. заявление. Вот от, от этого человека должна быть доверенность у вас тут приложена к этому заявлению. А вот, Пермэнерго. Конечно, да, конечно, конечно. Но руководства... он же сам руководитель нет, филиала. Нет, нет. От Какой филиал? Он это... говорит, кунгурского отделения? Нет, Кунгурского отделения не существует. Он, он работает по доверенности. по доверенности. Смотрите, здесь число нету, да, когда было заверено. Хорошо. То есть вы считаете, что этот договор здесь действительно не что? Нет, подожди, подожди Саша. Это вообще юрист ставил. Вот эту печать ставит юрист. Да, юрис -консульт. юрист да. юрис консульта. Вот. У юриста консульта такая же доверенность должна быть. Да. Вот Пермь энергия. Смотрите, фамилия да? не указана. Вот. Какой юрист заключает? Просто подпись. Фамилии нету, смотрите, да? Угу. Кто-то. Почему? Подожди. Есть тут, Нету, нет, нет. А, Нету. Просто нет, юрист консус нет, нет. и подпись, да? Что за, за юрист? Фамилия чья, да? Получается, тоже была должна быть доверенность. Смотрите, каждый, каждый лист должен быть заверяться, если копия, правильно же? Угу. Не только первый лист. А это может быть с другого договора. Может она не соответствует этому договору, правильно? Получается здесь нету копии заверены, да? Здесь тоже нету. Здесь нету. Здесь тоже не заверено, да, вот это все? получается дальше. Вот это заявление, получается, тоже должно быть заверяться. А, это что у нас откуда? А, само заявление. День. День. Любой, любой документ должен быть заверяться, раз они вам предоставляют копию. Тоже должен быть юрист. Это тоже это должен Это они быть. не имеют. Да, вот это на тоже должно быть заверяться. Вот на это, то, Смотрите, на это да? они не имеют права даже использовать вот эти данные. Вот этот документ тоже должен быть заверяться Погоди, саппорт, в копии. Подожди, подожди. Подожди, по паспорту, давай я продолжил. Давай по паспорту скажем. А паспорт, вот это, это вы, личные данные Вы ведь выкладывать будете, правильно? Вы Конечно. тоже не имеете права снимать личные я, данные? Нет, я ну, не буду выкладывать, она разрешает Она разрешает нам все делать А ты меня Мы не делал а вот Я вам говорю, что вот они не имеют права Персональные данные передавать Третьим лицам, если они владеют Этими данными, но владение Персональными данными, у них нет разрешения От этого человека а вы, они, курсе, они передают эту данную информацию мне, как сотруднику полиции. На основании закона о полиции, чего? информация, основании... полуличная информация, подождите, подождите. подождите. По закону о полиции, при распространении информации, полученной в ходе служебной вот, деятельности, вот. я несу ответственность. Извините, то, что вот я вам сейчас показываю даже эти персональные данные. Вот, вот, вот. вот. вот. с ее разрешения, с ее даже, разрешение, даже когда вы начали конечно. снимать, я перевернул. То есть, эта информация дальше меня... Как исполнителя, который получил личную информацию в ходе своей служебной деятельности, она никуда не уходит. Если я ее буду распространять... не дело здесь не в том. Дело не ну, в том. Они не имеют права вам давать личную информацию у этого человека. Понимаете? Ну как, они... Нет, Согласие нет, она давала нет. ее? Она им не давала Информация-то не распространяется. Нет, для распространяется тебя. Они производятся распро... уведомлениями. Распространяется. Давайте, ну, ну, а, давайте продолжим. Хорошо, Ладно, вы... давайте смотрите. Дальше. Давайте, вы ознакомьтесь с документом? Нет, почему? Мы по ходу дела. Вот смотрите, хорошо. данный документ также не заверен, что это копия, да? Правильно? Нет юрисконсульта. Откуда они взяли вот этот документ? Здесь смотрите то же самое, да? Ну, вот, Юрисконсульт, ну, просто подпись. Числа нету, когда какого года нету. Фамилия нету. Вообще просто. Да? Здесь то же самое. Ни числа, ни года, когда это был документ заверенный. Здесь то же самое. нету ни числа, ни года, ни подпись, это, ни расшифровки, кто юрист Здесь то же самое. Здесь, ну, каждый документ получается. Вот это тоже незаметно. А, кстати, да, да подождите, фотоизображение. Ну, маленько остановись. Вот теперь я вам продолжу на следующем. Они не имели права к этому щитку подлазить. Понимаете? В подъезде. Они не имеют это права решение. на это. У них нет разрешения на это. Потому что у них разрешение только до дома. А здесь уже, а здесь вот это полномочия они уже свои превышают, понимаете? Мы, ну, спра мы даже спрашивали управляющих компании, это чья типа разводка. Они сказали. Там управляющие компании. ТБСервис, ТБСервис. Да, да, да, да. Только они имеют право вот это сюда мешаться, а они только до дома электрики, у них ну, Вот в вот вот дом. Это второй вопрос, правильно? правильно. Во это, это уже третий. Это уже третий вопрос, что они не имели права отвечать за вот преступление. Второй вопрос, что они <связывали> вообще залезли на чужую территорию. Имя и отчество ваше. Ирина. Ирина. Ирина Геннадьевна. Ирина Геннадьевна. А вы уверены, вот здесь нет доку документов. Потому что ТМ-сервис да, есть заключение, договор с термойэнергоспинкой. Вот. вот, вот, до чего Теперь, и дошли? Ладно, нужно было у них запрашивать тоже документы. Да, ну хорошо, ладно. Да. Давайте, давайте. Вот ну, смотрите, продолжим. здесь дальше, видите, также незаверенный, угу. как? как должно быть. Здесь тоже не заверены. Каждый листочек должен быть заверяться. То, что они распечатали. Здесь нету. Это у нас конверт, получается, да, их? Ну, это документы эти, ну, да, верно. Ну, это конверт, да. Конверт их, да, бандероли пришли. То это есть это же... уже пошла моя а, информация, ваше, это служебная да. деятельность. Все? Все, это ваше табло. Да. Получается, у них нет здесь ни приложения, ни доверенности, договор официальный, Хорошо. ни доверенности. Хорошо, то есть вы сейчас документами, да. да? Конечно. ваши... Наше, зак... наше заключение, вот, на... вот наше заключение полностью, запросить полностью. полностью все документы. вы а, по данному факту, что мне пояснить? Подождите, мы пояснять ничего не будем, будем, потому что у, не порядке, не будем. По Конечно, того, что у вас документы нет. не в порядке, во-первых. Отказываемся. Почему отказываемся? Что у вас документы не Документов-то нет, нет у вас. Вот? Вообще факт был факт? или нет? Какой? Какой факт? Отключение и подключение. Или кто вам это сказал? Где написано? Они, да, они мне в заявлении указывают, что 15 октября было подключение обнаружено. Хотя Какое был... подключение? А до этого отключения было? У них акты предоставлены. Вы считаете, что они... Подключение, отключение? Не Нет, какие-то там, вам же здесь предоставить. Да, Говорите, это. что этого факта не было вообще. Какого? Подключение или было? Подключение, отключение, это такая разница. Если его, Нет, я, вот если я, его как факта не было, Вы Ни отключение, ни подключения. Этого факта не было. Отключения не было факта. Причем тут подключение? То факта? есть и отключения, и подключения не было. Не так? было, конечно. Вот то есть я у вас сейчас беру объяснение, что? Нет, объяснения мы никакие давать почему? не будем, потому что документы у вас не соответствуют. Чему? Что подавать объяснение вам. Почему? А -а -а. По какому по каким на, документам? документов? На, на этом основании отказываетесь, да, давайте объясним. Подождите, мы не отказываемся, но а у вас, у вас документы. Не придите... у вас... Подождите, у вас Ли, до... Вы либо даете объяснение, либо не даете. Но у вас документы не в порядке. На основании чего, на основании чего? Мы, мы должны, должны вам объяснение. Вам давать объяснение? Если здесь документы оформлены не соответствующие. Вы считаете, что они соответствующие? Конечно, я же вам что показал. А по факту это что-то было или не было? А какой факт, если документов нет? Подождите. Они мне сообщают о факте. Под, незаконного подключения, да, правильно? Да. Я вас вызываю, что вы можете объяснить. Сообщили... Подождите, вы мне говорите сейчас, что факта данного не было, ни подключения, ни отключения, да. потому что документы не соответствующим образом предоставлены. Подождите, вот давайте. Будем... Подождите, да. вот давайте. Да. То есть они мне сообщают информацию определенную. Устно, да? Вы да, хотя бы да, устно. Да. Полученную информацию я должен проверять? Да, проверьте. Конечно. Вот, поэтому Проверяем. я вас да. сейчас спрашиваю объяснение да. с вас хотя бы устно. Усно? Что вы можете На, да? на каком основании? Устное брать могу письменное, правильно? Подождите, То есть на каком основании сейчас На устное? основании того, что я узнал об определенном факте. Кто вам сообщил это? Устно, да, получается. Нет, Нет кто вам кто сообщил? Сообщение. Подождите, Нет. кто вам сообщил? каком письменном, если а это письменно не соответствует? Было? Хорошо. Здесь не соответствуешь Прис... документу. Этого нету. О, конечно, это нету. Конечно. Доказательные. О то основании того, что этого нет, вы объяснений давать не будете. Конечно. А как Почему? Будет? Какие с объяснения как могут нет. быть, если документация неправильно оформлена у вас? Ну, ну а факт был. Вы проверку как проводите? Какой факт был, если документы не в порядке? Проверку показания. Вот как вы скажите вы мне, вот документы если... да. А здесь документ оформлены нет. Не сейчас, полностью собраны. Нет, нет. нарушение. Нарушения. Хорошо. Давайте сделаем так. В течение двух-трех дней, то есть сегодня у нас что, воскресенье? Сегодня выходной день, понедельник, вторник. Они мне предоставляют соответствующим образом оформленные документы, а после этого мы с вами снова встречаемся. Конечно. Без проблем. Все, пускай, я вас пускай, больше не задерживаю. Пускай предоставляют все полностью документы соответствующим образом. Все, я вас услышал. Все, хорошо. Так, вы ну, мне Елену Владимировну, да? Да. Телефончик, скажите свой контактный, как с вами связаться? Нет, это персональные нет, данные. У вас вот, все. Конечно. Просто, конечно. я думал, по телефону проще будет. Да. Ладно, все, до свидания. Все, да. до свидания. До свидания. Спасибо. Вы поняли друг друга, да? До свидания. Где смотреть? А? Я Павел, Фи... Фи... Павел Филимонов Канал. А где? Какой? каком? ту да. Хорошо.